Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и в этом видео вас ожидает позитивный прогноз. Сегодня речь будет идти о планете Юпитера, а именно о его развороте в ретроградные движения. Это произойдет 20 июня, и Юпитер будет ретроградным по 18 октября. Это будет весьма интересный период, который поможет нам использовать шансы. Этот период поможет нам свою удачу заякорить. И важно понимать, какие процессы будут происходить, на какие даты нужно обратить внимание, чтобы не упустить удачу. Помимо того, что Юпитер будет двигаться по пятна, он также будет менять знак и будет переходить обратно из Рыб в Водолей. Кстати, первый раз Юпитер переходил из Водолея в Рыб 14 мая, поэтому, по сути, события мая месяца могут разворачиваться в немножко таком ином контексте в июле и августе. Обратите, пожалуйста, на это внимание, поэтому если у вас была, например, в мае поездка в другую страну, то, скорее всего, будет возможность повторить это в конце июля, либо в августе. Если решался вопрос, связанный с обучением в этот период, то, скорее всего, вы сможете получить результат. По сути, то, что происходило в мае, это были только предвестники основных, более важных событий. В этот период вы могли только продумывать план действий, вы могли только вот начинать представлять, какие горизонты перед вами открываются. И по сути уже в июле и августе есть возможность то, что было в планах, начать воплощать в жизнь. И поэтому это весьма благоприятное время для смелых решений и для того, чтобы оптимизировать те процессы, которые были начаты весной 2021 года. Юпитер является социальной планетой. Это значит, что он имеет сильное воздействие на вопросы, связанные с социальной жизнью человека. Это работа, карьера, продвижение вверх, это реализация. Но отличительной особенностью данной планеты является то, что он дарит оптимизм, веру в свои силы и... Вот ощущение легкости в отличие от того же Сатурна. Поэтому, безусловно, в период ретроградности Юпитера, когда он находится ближе к Земле, мы будем ощущать его влияние намного сильнее. И, соответственно, то, что нам казалось еще несколько месяцев назад невозможным, либо такой отдаленной перспективой. В этот период мы будем ощущать, что это ближе к нам. И эти возможности будут буквально вот в наших руках. И нам останется только немножко приложить усилия для того, чтобы реализовать задуманное. Именно в период ретроградности Юпитера важно делать шаг навстречу своему успеху. Обращайте внимание на предложения, которые возникают в этот период. Используйте вот все возможности, которые могут помочь вам развиваться и сделать свою жизнь лучше. Например, если вы всю жизнь хотели получить высшее образование, либо обучаться на определенной специальности, и в этот период вы случайно видите информацию об этом, либо получаете предложение, то ни в коем случае не отказывайтесь. Это как раз-таки тот период, когда можно реализовать давно забытые мечты. Плюс это замечательное время для того, чтобы вспомнить о тех проектах, которыми вы занимались ранее, но они не получились. Либо если у вас были идеи в голове, но вы по каким-то причинам не смогли их реализовать, либо даже не приступили к этому, и если вы увидите предпосылки к тому, чтобы повторить это все, попробовать еще раз, то обязательно это сделайте. Также это очень хорошее время для того, чтобы уделить внимание отношениям и деловым, и личным, и постараться их улучшить, наладить контакт. Вообще Юпитер ⁇ это планета мудрости. И помимо социальной реализации, и вполне себе материальных вещей, Юпитер приносит часто куда более важные моменты. Это моменты осознания каких-то процессов жизненных. И, соответственно, он часто способствует тому, чтобы человек принимал правильные решения. Важно не спешить, важно все обдумывать и верить в свои силы. Именно эти моменты, прекрасно предоставляет Юпитер. Если вы строили в интернете свою карту, то знаете, в каком доме вашего гороскопа находится Юпитер. Если вы никогда не строили свою карту, но при этом знаете свое время рождения, то вы можете это сделать. Постройте в интернете свою карту и посмотрите, где же располагается ваш натальный Юпитер. Важно, что в каком бы знаке, в каком бы доме Юпитер не проходил на данный момент, он так или иначе все время будет связан с тем положением, которое имеется в вашей карте. Если, например, он у вас стоит во втором секторе финансов, то это значит, что в период его ретроградности он будет усиливать ваши шансы, увеличивать возможности, которые находятся вокруг вас, и которые связаны именно с темой заработка и финансов. И вам стоит на эти моменты обращать внимание. Если, например, Юпитер в вашей натальной карте находится в седьмом секторе партнерства, отношений с людьми, то в этот период времени вы можете улучшить взаимоотношения с людьми, которые вас окружают, а также расширить количество клиентов, которым вы будете впоследствии оказывать определенные услуги регулярно. В целом это очень информативно на самом деле. Не забывайте проверять, где стоит планета в вашей натальной карте. Кстати, если вы нашли Юпитер у себя в карте, но вам сложно разобраться, в каком доме он стоит, либо что это значит, то пишите в комментариях, меня смотрит много людей, которые разбираются в этих вопросах, и я уверена, что вам обязательно подскажут и помогут. Бывает так, что в период ретроградности Юпитера наоборот выходит на поверхность какая-то проблема. То есть человек уже себя настроил, что все будет хорошо, и тут внезапно какая-то не очень приятная ситуация возникает. Стоит рассматривать ее под таким углом. Во-первых. Подумайте, к какому эксперту вы можете обратиться для того, чтобы получить правильный совет. Это будет именно то решение, которое удовлетворит Юпитер и поможет вам активировать вашу удачу. Подумайте, как вы можете сами решить этот вопрос, например, изучив дополнительную информацию. То есть занимайте сами позицию эксперта. И если вы видите, что вам не хватает знаний в этой области, то постарайтесь эти знания получить. Например, вы видите, что на работе к вам начинают придираться и они считают вас хорошим специалистом. В таком случае повышайте свою квалификацию, обучайтесь, и это даст вам возможность конкурировать на рынке труда. С 17 по 23 июля Период особенный, так как в это время Юпитер стационарен. И он может усиливать вот любые ваши решения. Он может усиливать понимание того, что вам нужно в данный момент времени. Поэтому обращайте внимание на эти инсайты, которые приходят в этот период. Обращайте внимание на то, какие предложения вы получаете в этот период. Обязательно... Вот записывайте эти моменты, запоминайте. Скорее всего, именно вот эта тема будет являться ключевой на протяжении ближайших четырех месяцев. Кстати, в период с 15 по 21 октября Юпитер тоже будет стационарным. Так что это второй период вот в первом году, когда Юпитер будет максимально усилен. И можете тоже записать в свой дневник эти даты для того, чтобы не забыть и обращать внимание на те процессы, которые будут происходить в вашей жизни. Ну и, конечно же, одним из важнейших дней периода ретроградности Юпитера является 29 июля. И я об этом дне рассказала в гороскопах на июль для каждого знака. В этот день Юпитер переходит из рыб, возвращается обратно в знак Водолей. И поэтому те сценарии, которые были активными в мае месяце, в этот период будут приобретать новый смысл и более глубокое значение. Может быть элементарное повторение событий, как я уже упоминала ранее, может быть поездка в другую страну, может быть решение важных бумажных вопросов, либо повтор ситуации, связанных с работой. Но в целом обычно это не простой повтор, а повтор, который дает возможность получить намного больше, чем это было в мае. В период своего попятного движения Юпитер будет делать целый ряд аспектов, которые однозначно положительно повлияют на нашу жизнь. И поэтому есть смысл запомнить даты этих аспектов и в дальнейшем учитывать их в процессе вашего планирования. Во время своего разворота Юпитер будет делать тринг к Солнцу, которое находится в девятом градусе знака Рак. Это очень благоприятный аспект, но есть те люди, на кого он окажет очень сильное влияние и сейчас на экране вы увидите даты и если вы среди тех счастливчиков у кого дни рождения в указанное время то юпитер будет благоприятно влиять на вас на протяжении всего года и те события и процессы которые будут зарождаться в этот период могут приобретать новые смыслы и значения на протяжении всего года. Старайтесь акцентировать тему Юпитера в этом году. Например, занимайтесь обучением, старайтесь посетить новую страну, старайтесь в социальном плане развиваться, делайте акцент на своем развитии и на работе. С 11 по 16 июля Юпитер будет в аспекте к Меркурию. Это очень хорошее время для того, чтобы решать вопросы, связанные с темой обучения. Это хорошее время для того, чтобы решать любые бумажные вопросы. Это замечательный период для поездок, переговоров. все, что связано с контактами, обсуждением важных тем, в этот период будет э, получаться с легкостью. С 19 июля по 5 августа Юпитер будет делать оппозицию к Марсу и Венере. Они в это время будут в соединении во Льве. И э, в этот период будьте э, внимательны к ситуациям, которые возникают в отношениях с важными для вас людьми этот период поможет вам выявить какие-то несостыковки и поработать с ними и соответственно улучшить взаимоотношения с теми кто вас окружает это период когда ваши амбиции могут отличаться от амбиций вашего партнера но в то же время партнер может помочь вам расширить ваши представления о ваших же возможностях поэтому, в целом отношения с людьми в это время будут очень и очень показательными. И они во многом могут помочь э, как-то взбодриться и начать более активно идти к своей цели. С 9 по 13 августа Юпитер будет в оппозиции к Меркурию. В этот период тоже будет идти акцент на теме обучения, поездок обсуждений, переговоров, но может вот эта оппозиция проявляться как сложность достичь компромисса. Но опять-таки это период, когда у вас есть возможность очень хорошо рассмотреть свою точку зрения, точку зрения другого человека и принять правильное решение. С 16 по 24 августа Юпитер будет в оппозиции к Солнцу. И э, если у вас день рождения в этот период, то это значит, что данный аспект будет воздействовать на вас целый год. Э, этот аспект дает силу и желание отстаивать свое место под солнцем, свое право быть лучше, иметь что-то лучшее, чем было до этого. И может быть вот, ощущение даже внутренней борьбы, когда вот нужно отстаивать свое. Но в то же время этот аспект подталкивает к активности, к тому, чтобы хотеть большего, стремиться к этому и прилагать усилия. С 3 по 10 сентября Юпитер будет в Трине к Венере в Весах, и это очень хорошее время. Этот аспект считается одним из самых благоприятных в астрологии, и он имеет положительное воздействие на финансовую сферу жизни, на сферу взаимоотношений с людьми, поэтому можем говорить о том, что этот период благоприятный как для новых знакомств, для начала отношений, для начала сотрудничества, так и для любых решений, связанных с ситуациями, которые уже присутствуют в вашей жизни. Это замечательный период для покупок, особенно для стоящих приобретений и может быть даже тяга к роскоши к тому чтобы позволить себе то о чем вы давно мечтали с 16 сентября по 9 октября такой продолжительный период времени юпитер будет взаимодействовать с меркурием это связано с тем, что Меркурий будет разворачиваться в ретроградное движение в этот период, и это сделает очень сильный акцент на теме общения. Может наблюдаться возврат старых знакомых, могут быть такие не случайные встречи в это время. Опять-таки, все, что связано с обучением, может быть какой-то момент ретроспективы. Вам будет интересно изучать то, чем вы занимались раньше, чем вы увлекались раньше. Может получить второе дыхание ваш партнерский союз с каким-то человеком. Если вы вдруг когда-то упустили возможность, не прислушались кому-то, не использовали свой шанс, то можно считать, что это период повторных шансов. И так как Меркурий в Весах, то все-таки это касается больше темы взаимоотношений и тех предложений, которые вы получаете от других людей. С 11 по 21 октября будет прекраснейший аспект трена Юпитера к Солнцу в соединении с Марсом. Это аспект реализации творческих талантов. И если вы сомневались в себе, если вы не могли рассмотреть вот свои способности то в этот период так или иначе обстоятельства могут вас подталкивать к тому чтобы все-таки заявить о себе показать на что вы способны поэтому во многом это аспект прорыва в делах и аспект такой абсолютной реализации человека именно как Личности. Для солнечных весов, особенно для тех, у кого дни рождения будут в период действия этого аспекта, целый год принесет массу позитива и личной реализации. Поэтому можно считать, что джекпот в ваших руках. Это очень и очень хороший аспект. Главное — проявлять активность, желание вот получить что-то, достичь вот результата в каком-то деле. И важно взаимодействовать с людьми, так как все таки активизация этого аспекта в том числе происходит через знак Весы. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Это был обзор тех тенденций, которые будут связаны с Юпитером на ближайшие 4 месяца. Если вам интересно узнать влияние Юпитера на каждый знак Зодиака, то обязательно напишите об этом в комментариях. Будем с вами на связи. Пока-пока!